он пруд, окован лес, Уносит стаи ключей комета, Зачем ты шел на перерез? Кому ты нес осколки света? Не жди рассвета, лучистый град, Не видно зла. Патронов в склад, здесь было лето. Зачем же светит без тепла? Кому тепло плевать на это? Не жди рассвета. Затвор взведен. И нож примкнутый На страшный суд зовут минуты, затвор взведен, давно стемнело боевой патрон.